Перед нами схематическое строение диэлектрика. Если его поместить в однородное электрическое поле, то под действием электрических сил электроны слегка сместятся по отношению к положительным зарядам. Электрическое поле внутри диэлектрика ослабевает, но не компенсируется полностью.